Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я и Сергей Мосин. Мы сегодня снова в апрельском лесу. Прекрасный день, прекрасный пень за нами, вы его пока не видите, но именно на пне мы сегодня проверим два замечательных ножа. Steelville Apostate и Steelville Unrush. Это два, грубо говоря, одинаковых ножа, если не брать в расчетах габариты. Но они отличаются между собой бюджетностью исполнения в отношении Anrash а, э, в некоторых моментах. Например, Steelville Apostate, на нем стоит подшипник Unrush, он на шайбах. Соответственно, на Стилвилла постоит фреймлок, на Anrasha э, лайнер Lock. Стальки немножко отличаются за счет того, что здесь все-таки фрейм, здесь побольше титана, а там вообще, по-моему, сталь. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Соответственно, мы сегодня проверяем прочность лайнер лока против фреймлока. Всем привет! Мне достался сегодня нож с лайнер локом. Хотел я с локом. Вы все понимаете, что тесты все куплены. Поэтому я буду сегодня топить за лайнер лог. И мы проверим стандартным способом, постучим обухом, о наш знакомый всем пень. В котором осталось уже Steel или что там. А, два рекона Танта, один на Steelwheel Sentence. Пробуем. Пень, пень знает, как раз справляться с ножами. Начинаем легеньким постукиванием. Ай, блядь. Люденькое сразу в руку отдало. Ну, что-то прям вообще так. Ну, нихуя себе это это. Баклажан. Натурь, кабан. Вот. Все для вас, мои дорогие телезрители. Я только хотел сказать, что ты ебанутый, так нож держать. Асада прилетела. Короче, нож закрывается. Он весь в крови, блин, обляпали все тут. короче лайнер тут ипенький так давай мосина починил <свист> <свист> все нормально меня починили такие тесты лучше проводить в антипорезных перчатках но лайнер тут реально закрывается очень легко и непринужденно это при том что лайнер как раз на нужном месте предписанными ттх по умолчанию находится при этом берем Пинь. Пинь. а так нормальный нож. справедливости ради нужно отметить что это особенность данной модели данного конкретного ножа то есть лайнер не в принципе говно как мы могли убедиться на тесте трех крыс отдельные держат отдельные не держит зависит все от модели. тем не менее Проверяем на точно таком же ноже, пускай чуть больше габаритов, на том же самом пне, по тому же самому принципу. Но я теперь палец уберу нахрен. Проверяем. Опа. Удар достаточно сильный. Но тут, как видите, Давайте теперь не то чтобы э, раз на раз, а справедливости не... раза, да. надо, э, справедливости для надо подложить палец. Подкладывай, давай. Блин, где там? Давай, давай. О, Антуражик. Да, тут был Мусин. А следующий тест. Мы уже поняли, что так нож складывается. Проверим, теперь его битьем таким. Только позвольте, на этот раз я не буду подкладывать свои пальцы. Давай, мой. Давай, твой. Видели, да, все? Складывается. Сука. Почему не знаю. Но он складывается. Пока бьешь легенько, он не складывается. Чуть посильней, нож сразу идет на складывание. Ну а теперь на том же испытании фрейм лок. Смотрим. Могло с первых ударов показаться, что фрейм за счет низкого удара сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Если фрейм приходится Фу, елы палый, фрейм. Какой нафиг фрейм? Если фрейм. флиппер, его чок приходится в пень, то можно, может показаться, что он останавливает от того, чтобы сложиться. Ну, чисто за счет физики. Тем не менее, мы можем бить и повыше, и пониже. Здесь, естественно, фрейм, э, этот, э, флиппер участвует. А вот если повыше, флиппер, не участвуя, один хрен. Складывание один раз Из пяти получается да? есть, при всей Разболтанности <coughs> Раздроченности конструкции Он все равно Одни и те же удары Держит, держит, держит И нет, нет, да сдастся Ой, чуть не упал У меня уже рука немножко отсыхает Тем не менее Удары сильные Ловничок не участвует и все равно держит. При этом, непосредственно фрейм вколотился в самую не балуйся из ножа. Мне теперь, чтобы его закрыть вообще, нужно приложить нехилое такое усилие для того, чтобы его сдернуть с мертвой точки. И тем не менее, механика ножа осталось более-менее до да, приемлемый здесь горизонтального люфта не наблюдается от слова совсем вертикальный знаешь а от уже отсутствует я, я его даже не ощущаю кончиками пальцев То есть это такой вот монолит который можно еще горизонтально расшатать чтобы более-менее там миллиметрик почувствовать а вертикально это реально full танк вот вам и фрейм Вадим уже рассказал про свои люфты. Я расскажу про свои. Здесь люфт... Я не знаю, мне кажется, его будет даже видно на камеру. Люфт настолько большой, что... Извините за шутку. Раздолбанно, как дырка у шлюхи. Люфт... Карандаш в ведре, в ведре да? В ведре, да. Очень большой люфт. Вертикальный, маленький. Горизонтальный, очень большой. И вот вам... На аватарку можете сфоткать. Типа в опасный бандит кого-то резали. Да. Все это во имя сатаны, конечно. Вот. Ну что еще скажешь? Чё, чё больше сказать? Прости. Не знаю. нож тебе вообще нравится. Нож прикольный, да. Мне правда, если прям полностью по честности признаться мне не нравится форм-фактор клинка мне кажется ему тут классический дроп-поинт пошел бы намного больше ну и чуть-чуть подлиньше, а то какой-то он как по мне не суразный, вроде большой а вроде небольшой ручка больше чем сам клинок все следующая часть марлезонского балета Батонинг. Обязательно, если будете это повторять, делайте точно таким же окровавленным ножом, иначе результаты теста будут необъективными. Да, чтобы вы понимали, это сделано не просто так. Кровь человеческая имеет очень хорошие смазочные эффекты, поэтому исключительно кровавым ножом. Также а... подходит кровь петуха черного обязательно, угу. либо свиная. Отлично. Сергей Александрович, зафиксируй, пожалуйста, состояние ножа до теста, опиши его люфты еще разочек. А, как я уже говорил, люфт и очень большой продольный, да, получается, или как он? Это горизонтальный. А, горизонтальный люфт очень большой, я не знаю, если вот... Упри его в пень. Не-не-не, рукоятью. Не. Ёла-мотала. Как? Учить тебя еще и учить, держи. Папа. Снимай. Чтобы нож не выталялся, а люфт можно было рассмотреть. Я думаю, всем видно тут даже Он без тут комментариев. Миллиметра два точно есть. Вот. Вертикальный люфт. Я бы сказал, отсутствует. Угу. Ну, поехали. А, буду просто бить сверху, не буду там под углами что-то там выпендриваться. Ну тебя давай задача будет перерубить, как-никак. С другой стороны возьми. Да ладно. -яй -яй. Он и так себе пальцы отшибет. Секунду. А -а ну будем дальше бить. рукоятку дать сложился до да? видели все на вершину Давай это издеваться над ножом Складывался, складывался. вкладывался складывался, складывался, я смотрю, как он люто вгрызается. Вгрызается, да, кстати, при первом ударе он входит на одну треть, наверное, точно. Ну что, может попробуем сломать? Попробуйте, да, я думаю, он, он сломается. А может быть в Юр, Нет, Юр, на... поднимаешь на раз-два-три. Раз-два-три. раз, Раз-два-три. Раз-два-три. Раз, раз, два, раз, раз, раз, давай. Слушай, а воткни его и по рукояти. Как кол. Кстати, мне кажется, заточка у него вообще не страдает, потому что грызается он Люто. Хотел, Спасибо, сразу, хотел сразу показать Появился Дичайший люфт Это вот просто я не знаю как вот показать ну, А что ж ты хотел У лайнер лока а, Не знаю <свят> У меня у деда был нож Ему пленный немец Из ГУЛАГа делал а, И шпалы паровозды, Которые шпалу делали а, Не как сейчас там из дерева Из бетона А делали из стратегического алюминия вот у него был нож Эх, он сначала им то гвозди порубят, То рельсу построгает А потом брился Правда были три разных ножа Ну ладно Кстати дед мой в спецназе ГРУ работал Тогда его еще не, не называли так Не так долго очень рубить. Подожди. Да, да, человек во вкус вошел. Давай Ух ты, я. Ну. Бедный Серега. Сегодня Досталось меня хотят Так, Юра, ну дай, все, дай сюда а, и отойди. Сегодня сегодня доломает. Ну давай, давай, давай. Не в том месте. Вот, отлично. Там, там, там. Ладно, все-таки, да? Ну, короче, дорубили. Доломали. Что да. касается ножа, на самом деле, вот, если посмотреть визуально, то, блин, нож даже замидов не имеет. Конечно, не знаю, что за сталь. Н690 кобальт а, реально заточка, по моему как была у него так и есть вот даже без аминов а, люфты я не знаю если бы не появились это было бы странно да ну кстати у нас нет шестигранника держу паре подтяжка осевого можно вернуть ему состояние а давайте проверим и его... вот на маленькой рябинке сами видите толщина какая срез чистый угу. даже не за не замахрила не ничего замахрило. Замяло, да. Прикольно. Прикольно. А, вот теперь мало знакомый вам юноша с ютуба попробует перерубить вот этим ножом то же самое деревяшку. Посмотрим, насколько у нее получится. Почему-то страдает другая деревяшка. Вроде не сука бьешь. Сам ты сука. Ты. Правда, тяжело вытаскивается. Да не, легко дня. Да, если вы хотите перерубить деревяшку где-то в каких условиях, подожди, переверни, то рубите лучше под уголок, тогда вы срубите, наверное, побыстрее, наверное. Будем надеяться, что я срублю. Но будет, это не точно, надо, да. Но А поскольку Вадим очень меткий и очень точный, он всегда, видите, как рубит, чтобы одна с другой не совпадала. Изыди! Со... Комментаторы все на Ютубе. тубе а ты заметил, что люди очень любят, когда им говоришь, привет говно... э, говноедом с Ютуба. Да, да, да. Ты да, замечал? Да. Так давай передадим его на 3-4. 3-4. Говноедом с Ютуба. Привет. привет! Так. Процесс идет медленно. Ну Он двигается. Тут самое главное, что... О, палец прищемил, еще У меня пока пошла. что к фрейму никаких претензий. Давай я отпущу, чтобы не страховать. Бля. Нет, нет, ты... Смотри, нет. Сюда, сюда, впереди. В этот, на эту сторону. Юра. Угу. На это... темную сторону. Вот. Юрец, вот сюда держи, пожалуйста. И взял, мою выпрыгнуть. Молодец. Отпускаем. Отпускай. Ого! Вот это поворот! Вот этот прикол. Вылетел фиксирующий шпинек. А, это шпинек основной. А, основной, который являлся запирающим механизмом, взял и вылетел. Вот это да. надо сказать честно, он тебе изначально тяжело держал. Легко... Не держался, он слетал еще с утра. Когда... Как говорится, пенёк. да, я его руками пытался завернуть. А что как... не сказал об этом? Как говорится, не хуя то баклажан. Вообще, На я, хотел -то я его завернул, взял этот, как его зовут бумажку, навернул и молчал главное. Ну? Я плоскогубцами его затянул да, нет. все. Такой Где-то где у меня дома плоскогубцы еще сумел найти. Молодец. Итак, Понял. диагностируем состояние клинка. Кстати, фрейм работает идеально. Вот вы такого фрейма, такого флипа еще никогда не видели. Нет, давайте смех смехом, но надо отметить одну простую вещь. То, что один из этих ножей не был предназначен для дураков в лесу таких как это как факт, более того на титане на титановом фрейме видно отчетливо заминчик который ну явно в формате жесткого-жесткого применения на нем образовался а плашка из G10 которая заменяет второй фрейм второй mm -hmm. лайнер, как это назвать Значит, вторая плашка она реально пошла трещинами от такого жесткого надругательства над ней. Поэтому, ребят, если вы не хотите, чтобы ваши ножи приобретали вот такую механику, не занимайтесь подобной фигней, оставьте это нам, мы за вас это все сделаем. И мы откроем одну большую тайну. Ножи предназначены для того, чтобы ими резали. Я тебя еще порежу.